На канале на Сталкер с вами Алекс. Мы как догадались по названию видео, сегодня мы будем разговаривать про войну, когда она закончится и моя история войны. Ну что ж, начинаем. Так, я подготовила парочку статей, которые будут будет отталкиваться, и плюс еще будет несколько моих теорий, когда эта война закончится. И... Но сначала я... я расскажу, когда закончится... И сначала я расскажу свою историю войны, как она у меня началась, мой первый день и несколько дней, в которых... Оказывалась остальное. Итак, э -э мой 6 630 Я проснулся из-за того, что мама начала шурлить пакетами. Я такой на своей волне подхожу к ней и спрашиваю, Ма, что такое? Она говорит, война началась. Я такой, "Таня Да не, врет, врет, води. Я подумала, что. Нет, ну это неправда, разве лишь. Сказал. Хорошо, день начался. я начался и пошел к своей данном, отнесся к этому пессимистически. Позвонил другу, поговорили с ним. Сказал, та ну, блин, 2-3 дня все закончится. Что-то я не закончилась. 2-3 дня ничего не закончилось. И... вот так как. -то. Ну, я сидел дома у иногда в магазин выползал. Очереди были еще не настолько большие. Ну, короче, я так. Вот дождалась уже темноты, и стемнело. В февраль месяц быстро темнеет. И пошли на кухню поесть, ну так, все дела. И вот слушаем бабах, конкретный бабах, который я услышала тогда на... Но... Такой, м -м -м -м, рот. Выполз на балкон посмотреть. Она такой дом на возвышенности стоит. Она сегодня окружной, за окружной, и чуть-чуть города. На Даниловке. Понял, тут... Я в Харькове живу, на мы этаже. Ну, дальше. Вы и Вот я вижу там Данила, какое-то зарево красное. Красное зарево. Я думаю, ебать, капай, туда прилетела. Такое, мама потом попу говорила, мы с горем пополам пособирались в по чемодану Поползли в гараж. Темно. Ночь на дворе. А мы без фонарей ползём, ползём в С собакой, с пакетами этим. Ну, пришли мы. Холодно. Минус 20. Холодно, сыро, мокро. Я, такая, Я тут спать не буду. Да, думаю, за ворожей спать. Февраль, месяц, Ну, короче, мы отрабанили туда только одеяло и вещи. И сами пошли домой. Вот мы с мамой и моим псомедом э, спали на полу, я Заявил, что я буду спать на кровати, но мою заявление было отклонено. Папа спал у нас на диване, бессмертный человек, я же говорю. Папа потом в три ночи пошел собаку гулять, не знаю зачем, скучно стало, наверное. Шо, его э, развернули военные, сказали, как ты отсюда, говорю, ладно, ладно. Ладно, вот, пришел. Офигела такого. И спать дальше пошел. Потом вот один раз. Я вам сейчас расскажу, как делать в войну вообще нельзя. Я сидел, пил чай, спиной к окну. У нас стоит диван угловой. Спиной к окну сидел. Никогда так не сидите в военное время. Слышу, летит. Такая, мимо приближается такой слушай, еще ближе приближается, такой я прилег на этот слушаю ебать, у меня доходит такой блядь, в нас летит ой, выскочил, собаку забрал и в коридор, этой секунды секунда была Потом закрываю все двери, мама мне говорит, телефоны, да ты на них. Нет, нет, забери быстро там выдергивает телефоны. Выдергиваю. Пролетаешь. Пролетает, Пролетает это зараза, значит. Я стою, ну и трусится, руки трусится. Попа выпался на балкон посмотреть. Говорит, бомбардировщик пролетал. Так на ну, нем не могу, я смотрю. Фа, а я таким выдерживаю. Мне было страшно непередаваемо. Это, это шестой этаж, было так страшно. Я представляю, что происходило на двенадцатом этаже. Наверное, дом конец света уже отмечали. Ну, как-то так. Пока шел на кухню, не пянулся два раза. Вот, все Потом сел, руки вот так вот трусятся, беру чашку и допиваю свой чайок. Насчет там магазинов тоже хотел бы сказать. Вот, магазины, в их не очереди, километровые число, километровые. И тебе повезет, если ты вообще туда зайдешь. что, ну, давай, подходит твоей очередь, теперь твоим носом дверь закрывают. Нормально? Нет. Так же и в аптеке, так же и на рынке, везде. Так было везде. Некоторые давали взятку вести гривен и без очереди пускали. А конечно там выбор. О! Ого, ни хрена. Ни молока, ни яиц, ни дрожжи, ни масла, ни муки, ни хрена. Тебе повезет, если ты хлеб там найдешь. повезет. Так, еще один тоже прикольный случай был. Для кого прикольный, для кого страшно сидим мы в коридоре. Света нету, ни хрена нету. Сидим. Слышим. Папа ползет на балкон посмотреть. Я ползу за ним, потому что мне это интересно. Мама кричит. Дебил, вернитесь обратно. О, а там вертолеты перестрелку идут. У нас окружную виду. Полетели туда, полетели обратно туда, обратно туда, обратно куда-то улететь. Он говорит, вы чего, дивило там стоять, а ну домой. Я такой, он надо да, это да, смотреть. Это для нас, типа, телевизор живой. Не трата, нет, лобачиня нету, нету. это это нет, лобачення. Говорит, нету, хрена нету. Ты воды тоже не было. Вот так вот. Вертолетики были, летали. Ой, летали, летали. А еще один раз день, примерно, да, день был. И я встал, ну, поспал, поехал, полежал. Папа заявил, когда я добыл, заявил, что там ранее машину сбили тигра. Российского тигра. Сбили, кстати, кстати, вот это. Он уже сбитый, То, что у нас Там, Может, еще стоит, или не знаю, может, убрали. А, у нас еще военная база рядом с нашим домом. Примерно метров 200, 100-200 метров. От нас, нашего дома, ее долго не видели. Мы думали, о, аллилуйя. -э а оказывается, не, нифига. Спим мы такие. Мама разрешила на кровати поспать. Спим холодно. Ну его, примерно, 5 утра, такой, и вот примерно в пять утра такой и вот нас все туда снесло, что у нас, наверное, окна затрусились, стены затрусились, я охренел, такого, конечно. Там такой, баба он клацает, Вика, иди спать, Алекс, иди спать. Я такой, пауза, я тут сидим, мама такой, не, вот только сидим. Не посмотри, что хочешь сидеть, я пошел выбрать. Вяко все так. Потом устали, вот она там дым идет. Утро, это 5 утра, а я встал в 8. Такой дым, дым, дым. Такой черный. Ну, я смотрю. О, у нас еще снег выпал. И сказка, пятка. Хрень. Ну, да, как-то так. Живем и жили, сейчас живем в кривом роге у сейчас живу. хотел бы вернуться домой. Когда я маме заявил, что я хочу домой, она сказала, нет. нет. Такое перестроение, нет. Ну, нет. Ну, я думаю, блин, как только война закончится, сразу поеду домой. Ну, моя история можно, так сказать, закончилась. Если бы я рассказала полную свою историю, то на этого не хватило бы видео. Ни одного. Ну, а сейчас я затрону такую важную тему, когда закончится война. Отталкиваюсь от сайтов, сердственные догадки и предположения. Начинаю. Я буду читать, а вас тут будет высвечиваться то, что я буду читать. Итак. Итак, итак, я так сказала. Скоро все закончится. Буданов прогнозировал, когда закончится война и когда Украина войдет в Крым. Кстати, вот этот вот Руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов э, разглашает, что война будет недолгой и Украина скоро зайдет в Крым. В этом Буданов заявил в интервью в эфире Национального марафона новостей 30 сентября. Вот, кстати, видео, оно будет прикреплено внизу. Вообще, эта вся война не так уж долгое время будет продолжаться. Скорее всего, закончится по генерал. Он добавил, что Украина вернется в, оккупи... в оккупированный Крым. Это произойдет с оружием и скором. По его словам, уже всего мы вернем наши администрации, постоянно оттечея 1991 год с Крымом, Донбассом и всеми временно оккупированной территории на данный момент. Но я никогда не говорю две-три недели, если помните мои высказывания где-то в конце мая, то я, говорил, то я тогда рассказал, как будет происходить алгоритмы действий. Я тогда уже говорил, что июнь, к сожалению, для нас будет нек некрасиво, будет много терять, и в июне будет слуш, все, почем движение на, на восстановление своей территории, которые будут терять любому рядом гражданину. Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта. Мы ходим на первом этапе на алгоритме по состоянию года. первого года напомнил генерал. Отвечая на вопрос о прогнозе административного генерала о том, что Украина сможет войти в Крым летом 2023 года Кирилл Буданов пришел, что уверен в своем прогнозе зайти в Крым весьма. По концу весны, возможно, много раньше в днях можно ошибаться в алгоритмах, действий нет, добавил он. Я признался, что у него собственный пейтет в Крым. Он вырос на полуострове, я там много раз был, это моя такая вторая родина. Я вырос в Крыму, и мне... мы туда вернемся довольно скоро, да, с оружием вернемся. Другого варианта нет от гуданов. Видео советую посмотреть она будет внизу. следующая вот с такой картинкой не очень конечно картинка на сайте ловушка для путина чем все таки закончится война в украине я полностью это читать не буду потому что это видео не хвост сначала никто не мог представить что может начаться война и все же она началась теперь никто не может представить чем это все закончится и все же она когда это закончится Убрайте, скажем прямо сказались очень военные. Но, как мы туда доберемся, война может закончиться по-разному. Безусловно, существует определение соблазн мысленно уступить ядерному шантажу. Даже если мы уступим ядерному шантажу, война с менее обычных э, вооружений в Украине не закончится. все только что объявилось, что часть вас восточная и Южной страна теперь Ни хрена подобного. Мне также интересно, поймет ли Россия, на, пойдет ли Россия на рейс достать на оружие в Украине или даже рядом с ней. Так, давайте более внимательно посмотрим на позиции Путина. Земля ушла из подмог Путина. Россия. в России есть раскол и в элите. И вообще, счастье со своим И это сейчас становится заметно по телевидению. Мобилизация была худшим для обоих миров. По-моему, у на следующий. Не случайно и Кадыров, и Прихожий контролирует что-то вроде частных вооруженных сил Прихожий Кадыров признается э, к Куин, войны И самым агрессивным планом Азенат высшим командованием России И поэтому мы можем увидеть Правильный сценарий окончания войны Мы только что это все увидели на экранах Дальше. Следующий сайт. Третий, из которых я это вам покажу. Западные эксперты дали новый прогноз по поводу окончания войны в Украине. Это я читаю по-моему. контрнаступление вооруженных сил Украины на фронте продавило надежду среди западных чиновников и экспертов, что война может закончиться короче. Это очень хорошо. Украинский защитник мод вывести оккупантов оккупированные... из Донбасса на территорию России до конца года. Об этом пишет The Times. Ссылка на источник в британском правительстве. В изделии отмечают, что Украина в более, ме... более медленный, но в то же время более тактический подход, который позволяет сохранить жизнь личного состава. Однако зимний пазы войны скорее не предвидится. В свою очередь э, бывший командующий силами США в Европе Бен, Моджекс заявил, что нет никаких сомнений в разрушении России либо обороне. Учитывая все, что мы видим, есть ощущение коллапса по крайней мере на Донбассе. И я верю, что до конца года Россия выйдет вытечена за линию посреди февраля. Это армия потеря. поражение, сказал генерал. Полномасштабная война в Украине продолжается уже. 10... Нет, все 31 сутки за ситуацию в. В городах можно сделать на карте, вы увидите с Украину. Ну это уже все. Кстати, вот, ну, что я вам советую посмотреть с Буданово. Ну вот, а вот как там? Ну, лично я думаю, что либо, опять же, закончится в в этом году, во Дворождества, либо же будем в октябре, ноябре, а вот как-то так, я думаю. вообще чем так и не думать. Вот мне реально кажется. Ну, пока мы можем еще немножко поговорить о том, что я хотела еще добавить, я буду проводить стрим ближе к новому году, в 20 числах 12 месяца, 2022 -го года. Будьте мне задавать вопросы, я буду отвечать, кстати, вы можете давать мне идеи для видео, которые я буду делать 2023 года. Также... Ой, извините, там рыба у меня скачет. Я себе рыбку завел. В конце видео, вместо субтитров, я поставлю вам рыбку, посмотрите. Так. Выходы видео я планирую сделать каждую неделю или через неделю. Либо буду каждую неделю их выкладывать, либо через неделю. 2002, ну, в конце До конца этого года в 2023 сделаю новые расписания. Ну, пос, поскольку сколько будет видео. Ну ладушки, ребята, нас 263 штуки. Это охрененно, это круто. Надеюсь, что в скором времени нас будет больше. А пока ставим лайки, подписываемся на канал, смотрим видео до конца, пишем комментарии под видео и остаемся с нами. У нас будет тут много еще интересного. Если вы увидели только план, который я составил на этот год, ну, до конца этого года, то вам он обязательно нравится. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. А с вами был... А с вами был Алекс. Вы на канале Nightmare Stalker. Всем удачи. Всем пока.